Обслуживание климатической установки вашего автомобиля очень важная процедура. Ее мы рекомендуем проводить хотя бы раз в год. Норма потери фреона около 10% за год. Для того, чтобы понять, что с вашей машиной все хорошо, необходимо ее обязательно подключить к аппарату автоматической системы обслуживания кондиционера. В данном случае это Norberg NF22L. Что мы делаем? В первую очередь мы определяем, что у нас за машина. Это Volkswagen Jetta, 2006 год. Для того, чтобы подключить эту машину к аппарату, естественно, его необходимо сперва включить. Включаем. Сейчас он загрузится. Мы видим, что у нас почти 12 кг, почти 13 кг фриона в данный момент в аппарате. Подключаем мы его к машине в режиме автомат. Можем эти все поля заполнять, но это не обязательно. Мы системы мы не будем, поэтому первый пункт у нас будет 0. Вакуумирование поставим на 5 минут, масло добавлять тоже не будем, потому что в принципе с климатом все было хорошо, хотя мы можем насильно добавить сюда масло, новое компрессорное, здесь есть и масло, краска, это емкость для отработанного масла с краской. Краситель тоже не будем добавлять, потому что утечек нет. Итак, газ. Мы не знаем, сколько у нас фриона в этой машине должно быть. Чтобы узнать, сколько этого фриона у нас есть база в самом аппарате. Нажимаем кнопочку «Автомобили» и выбираем «Фольксваген». «Фольксваген», «Джета». это 2006 года. Газа у нас должно быть 530 грамм. Enter. И, пожалуйста, теперь подключаем порты высокого и низкого давления к автомобилю. Для подключения к автомобилю системы э, заправки кондиционеров Norberg мы используем два шланга. Красный – это высокого давления шланг, и синий, соответственно, шланг низкого давления. Они отличаются э, диаметром этих портов подключается довольно просто здесь пружинка отжать и после подключения к порту его надо закрутить пожалуйста защелкнулись и закручиваем кран таким образом мы открываем нипель в автомобиле который пускает газ в трубку помимо автоматического режима работает и станции у нас есть возможность использовать каждый из режимов вручную. Либо это вакуумирование, либо выкачивание газа, либо добавление масла, либо добавление краски, либо просто для того, чтобы заправить газом встроенную емкость. Длина шлангов для подключения установки по обслуживанию кондиционеров у нас 3 метра. В этих шлангах сохраняется примерно 70 грамм в зависимости от температуры, до 140 грамм фреона. Это количество фреона аппарат у нас обязательно учитывает при взвешивании газа, который мы заправляем в автомобиль. И этот газ нам обязательно нужно восстановить из шлангов перед подключением к следующей машине. Мы видим, что на манометрах стрелочки поднялись, значит давление какое-то в системе есть. Мы подключились к машине, знаем, сколько нужно газа, выставляем все в автоматический режим и нажимаем «Пуск». Все дальше система сама понимает, что нужно делать. С кондиционером выкачивает весь фреон, обязательно его взвешивает и заполняет ровно столько, сколько нужно по инструкции. На выходе мы имеем инквитанцию, которая показывает, сколько газа вышло, сколько газа было и сколько газа мы заправили. Наша установка после вакуумирования системы э, дает время на диагностику э, на предмет утечки вакуума. Э, у нас здесь есть э, индикатор давления в миллибарах, который, если в случае возрастания, ну то есть когда он возрастает, это значение, э, это у нас сигнализирует о том, что у нас где-то есть утечка, где-то есть дырка в системе кондиционера. Следовательно, где-то есть возможность потери фриона. Если слишком сильно возрастает это давление, система, сам аппарат нам говорит о том, что у нас есть утечка, и предлагает откачать обратно тот газ, который был, абсолютно освободить все шланги для того, чтобы произвести ремонт. В данный момент, конкретно в этой машине, у нас утечка в пределах нормы. Утечка, то есть то возрастание давления, которое у нас было на индикаторе, это не, б... не было именно потери фреона. Это, как бы правильно объяснить, в компрессорном масле, который находится в компрессоре кондиционера, часть фреона растворена, как будто углекислый газ в минералке. И этот фреон, постепенно выходя из масла компрессорного, позволяет у нас поднять немножко давление. Поэтому 80 миллибар поднятие давления после полного вакуумирования системы, это в принципе пределах нормы. Сейчас мы видим, что у нас автомобиль закачал фреон, то есть мы видим, что аппарат закачал фреон в автомобиль, об этом он сигнализирует тем, что пищит. Мы сейчас нажимаем ОК, ОК, все хорошо. Аппарат предлагает нам распечатать протокол работы с этой машиной, нажимаем кнопочку «Печать». При желании мы можем не печатать, если, мы, если нам не нужно клиенту показывать вот этот чек, потому что работа еще не закончена. После того, как мы распечатали, у нас остается такой чек, в котором указано количество фреона выкачанного, в данном случае 235 грамм было в автомобиле, количество газа заправленного, в данном случае 530 грамм, и, одно, и точно так же он может взвесить то количество масла, которое у нас попало в машину, которое попало в шланги, когда мы откачивали фреон, и то количество масла, которое он заправил. Сейчас мы ничего по маслу не выкачали, потому что у нас все хорошо, система не переполнена маслом, поэтому мы не добавляли масло в эту систему кондиционера. В принципе, у человека не было претензий по этой машине по работе кондиционера, были претензии, просто попросил обслужить в данный момент, поэтому мы не добавляем Краску, потому что у нас нет утечек, мы просто обслуживаем. Видно, что у нас просто недостаточно фриона. С учетом возраста этого автомобиля такая потеря фреона за 2 года в принципе, в пределах нормы. Итак, мы распечатали чек, квитанцию о том, как мы поработали с этой машиной. Сейчас мы, нам наша задача после того, как мы распечатали это, все закончили. Наша задача отключиться от автомобиля. Снимаем шланги. Порт высокого давления и низкого давления обязательно. В принципе, не имеет значения, какой из них первый отключать. Итак, мы отключились. Когда климатическая установка работает, когда вот эта установка у нас работает, когда она закачивает у нас фреон в машину, она учитывает тот вес фреона, который находится у нас в этих шлангах. В момент, когда мы отключаем шланги от машины, часть фреона остается в шлангах. Для того, чтобы при подключении к следующей машине э, у нас не учитывался тот вес того фреона, который находится в шлангах, нам необходимо эти шланги восстановить, то есть опустошить. Нажимаем кнопочку «Выход» и аппарат предлагает восстановить шланги или нет. Мы выбираем пункт «Да». И сейчас мы видим по манометрам, что у нас падает давление конкретно в трубках потому что аппарат уже отключен от машины. Сейчас он опустошит полностью шланги, и при подключении к следующей машине замер веса фриона будет у нас абсолютно объективным.